Один из самых вдохновивших меня э, образов, связанных вообще с творчеством, со смыслом творчества и искусства был такой. Я когда-то увидел в Сербии икону деревянную э, на выставке, под которой было написано, что ее автор вырезал ее на протяжении 60 лет. Она была размером с бумажный листок. Мне это очень понравилось. И очень меня как-то это вдохновляет. И у меня есть такая работа, которой я занимаюсь уже много лет, которую я как-то там стругаю, протираю тряпочкой, что-то убираю, что-то добавляю. Это называется стихотворный цикл «От воскресенья до воскресенья». Вот, я туда что-то дописываю, что-то убираю, с каждым годом там что-то меняется. Смысл стихотворного цикла в том, чтобы как бы пройти событиями от входа Господа в Иерусалим до Пасхи вот. Сейчас я прочту несколько стихотворений оттуда, не буду все читать, но несколько все-таки прочту Итак, день первый, это верное воскресенье, вход Господня в Иерусалим В город въезжает Спаситель на белой осляте в городе множество праздничных мероприятий. Постные блюда идут на ура в ресторанах, Фильмы с духовным контентом на киноэкранах. В город въезжатель въезжает спаситель, и все ему рады. Градоначальник спешит его встретить с парадом. Пресса взволнована, все в ожидании чуда. Только куда он опять уезжает отсюда? Праздник и счастье на улицах Иерусалима. Только куда он опять всего этого мимо? Только куда обращен его ласковый профиль? Что ему там? Ну чего ему там? На Голгофе. Это воскресенье. Следующий день перескакиваем через понедельник и вторник. Это среда. Это тема предательства. Стихотворение называется «Предатель». Вот иду уверенный, уместный, В пиджаке, который мне идет, Сочиняю правильные песни, И пою тому, кто их поймет, И пою тому, кто их поймет. И не нужно самооправданий, Потому как и упреков нет, Лишь звенят в оттянутом кармане Тридцать окровавленных монет. Следующее стихотворение посвящено четвергу. Первая из них называется Пионера во дворе первого Его нужно читать в идеале подбой барабанов. Такой тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, ту ту тут, тут, тут, Небо серая холстина, а под небом смерть и страх. Мы с тобой сидим в дозоре у костра, у костра. Наши замыслы лучисты, наши цели нам ясны. Нам с тобою экстремисты не страшны, не страшны. Кто там в сумерках рыдает, подозрительная тень. Бодро тушок встречает новый день, новый день. В сумерках рыдает Петр, как мы помним, да, а потом кричит петух, ну вот, собственно, вот. Опять великий четверг, те же события, но немножко с другого ракурса. Великий четверг на Садовом кольце чувствую запах дыма. Он прилетел ко мне от костров города Иерусалима. Там с утра взбудоражен народ событиями ночными. Кто-то сейчас ко мне подойдет, Спросит, ты тоже был с ними? Пятница. Крестоношение. Истерзанный всеми болезнями века, К себе прижимая потертый портфель, Идет человек в окружении снега, В звенящем потоке разлук и потерь. Ему не помогут ни мудрые книги, Ни деньги, ни водка — не помню что что то еще не друзья, Его одиночество будто Виге, лохмотье разорванного бытия И с ним по дороге никем не замечен, Послякать издешних здешних и мест, До самой вершины доски человечей Спаситель несет свой заснеженный крест. Суббота. Суббота это немножко перенесемся в такую в народную традицию освещение куличей. Плохо слышно? Освещение куличей. И вот это все. И вот это все. Угу. Трудно все-таки услышать в хороводе куличей храм апостолов уставших, Гевсиманский ляск мечей. И тушиные три крика, и распни его, распни. В общем, трудно встретить праздник в эти праздничные дни. Вот. И, Браво. пожалуй, последнее стихотворение такое. Я на Пасху лежу в светлой комнате, превращаясь в тихую точку. Вижу сон из ниточек света. Сон которому мне больше не страшно. Ну вот. И несколько песен. Играет гитара у вас? Да. Ну вот. Первая песня называется «Фонари». что эта песня имеет отношение к Пасхе, и я понял, действительно, это же пасхальная песня. Я приехал сюда для того, чтобы начать здесь раскопки, Старых знамен Я приехал сюда, потому что здесь не было страшно Я приехал сюда, потому что здесь было легко Потому что смеш смешной человек танцевал здесь Никто не держал на воротах тяжелых замков. Здесь был праздник. Праздник для тех, кто снаружи и тех, кто внутри. Почему ты не хочешь сказать то, что мог бы сказать? Почему ты встревожен и чем опечален? Почему не подходишь и не смотришь в глаза? Постарайся узнать, ведь я тоже местный. Помнишь дом на холме с красной птицей, Ведь это был мой? Помнишь, как мы шагали всю ночь Под старые песни? Я спою тебе, и если хочешь, ты тоже мне спой Сейчас новая, песенка. Сейчас новая песенка, вы знаете, у меня... я живу всю жизнь в Москве и очень любил, люблю, в общем, этот город Но почему-то несколько лет назад у меня стал страшно надоедать, вот, и стало такое чувство уже, ну сколько можно вот это вот все вот это, вот, значит, улица там, Покровка, магазин Магнолия, кафе Шоколадница, Метрополитен имени Ленина и вот это вот, в общем. Но однажды со мной произошло такое оптическо, духовно оптическое, духовно-оптическое чудо. Значит, я вышел из храма как раз на улице Покровка, а там есть такой храм Косьмой и вдруг у меня, после службы или не после службы, я не помню, и вдруг у меня ясно как-то в глазах настроилась перспектива, благодаря которой я понял, увидел просто, не понял, а увидел, что есть небо какой то огромное, огромный объем вот этого синего бездонного неба и есть город, который стоит как бы в его подножии вот, и в этот момент мое восприятие пространства, оно как бы разом... разомкнулось что ли, да оно перестало быть таким вот каким что-то вот храм... надо бывает так после храма, знаете, после исповеди как будто влажной тряпкой протирают зрение, да, бывает так у вас? Да. Это очень да. удивительная история Вот, значит, про эту песню Ровно с событий. Значит, там есть упоминание Иосифа еще Сталина, неожиданным образом. Вот, там, там есть фраза «И Сталин на старом Арбате» или «Сталин на витринах Арбата». Значит, для тех, кто не знает, почему-то э, при всем развитии нашего чудесного города там, и так далее, Арбата остался где-то в 90-х годах, вот, там, и там в сувенирной лавке. И в сувенирных лавках почему-то одним из самых топовых сувениров является Сталин. Там матрешка Сталин, кепка Сталин, майка Сталин, Подкузник Сталин. Я не знаю, что там еще. Вот это, в общем, вот только в, только в этом ракурсе ни в каком больше в этой песне в этом в этом, в этом значит эта песня это упоминается. А есть гитара у вас, да? Тебе надоел этот год и пруч что ни разу не разумы и все, кто здесь веселый могла И все эти консюмеристы, И это безумная спешка, Движения рваны и смяты, И новые фэшн-кафешки, И сталин витрина Харбата, оранжевой веткой ты едешь от теплого стана к саду, И будто закрученный дервиш все кружишь кружишь по мкаду Под вечер ты шляешься где-то И выглядишь мрачно и странно Кому-то горлатишь куплеты Скачешь ночной обезьяной, бросаешь тупые остроты и требуешь зрелищих хлеба, Но вдруг ты почувствуешь, что ты Идешь по подножию неба, И ноги в крылатых стандальях, И ты с каждым выдохом ближе. А мимо проносятся стоит Крылатых, прекрасных, таких же И все в этом городе В утреннем золоте Тебе улыбаются Видишь меня, видишь, видишь меня с и весел ты и город в просторный день а от дня, и город прозрачный день а от дня. Жутко. юмора юмора да надо же юмористические какие-то ноты добавлять тоже выступление да? мне кажется вот следующая песня друзья она такая значит события которые происходят вокруг нас меня лично снова и снова подталкивает к тому чтобы искать ну как бы не какой-то не елейный, не регламентированный образ церкви, образ Христа, вот какого-то живого в настоящей жизни, да? Вот, и следующая песня, она называется «Подмосковная история». Она такая, в общем, вот как раз попытка с одной стороны, с одной стороны сказать, ну, в общем, о Боге, а с другой стороны при этом остаться на земле. Вот так, так вот можно сказать. В общем, даже не песня, а рассказ. Только я не слышу гитару совсем. Ну, вы слышите? Как конвоир Ты за тумбочкой ныкал Помятый союз за полом. Одноклассники тебя называли шпион. Ты был так неспортивен, ты шаркал, как будто старик. Ты листал на помойках страницы оставленных книг. На работе считали, что ты типа немного того. И он смотрел на тебя, словно он тебя долго искал, А потом он прищурился и еле слышно сказал, я не знаю, чего ты здесь хочешь, но и ли брать». Нас всех отравляет проклятый кармический яд, Он с тобой говорил дружелюбно и не свысока, «Приходи, по субботам встречаемся в местном ДК». В эту субботу в 15.00 Ты узнаешь, как победить тревогу и боль И ты немногое понял, но главному все-таки внял. И в субботу в 16.00 15.00 соль и суббота 15.00 ты вошел в этот зал Там в сияющем свете раздолбанных прожекторов Кто-то долго твердил про космическую любовь И ты немного понял Но что же случилось с тобой? Эти новые темы взяли тебя под конвой И ты узнал, что вокруг тебя бес иллюзии и лжи ты пытался понять для чего, для чего, для чего ты живешь свою жизнь Твой приятель Виталий был странен, от на волос, И ты пришел к нему, чтобы задать ему свой вопрос. И он ответил, я понимаю, о чем ты, старик. И протянул тебе стопку зачитанных правильных книг. И Ты читал три недели, но все-таки мало извлек. Ведь ты не был искателем ни не дервишь ни, терпич, ни йог. Так и не пробудившись ты, ушел в беспробудный забой. В твоем городе осень сменилась долго и зимой. От тебя отвернулись те, с кем ты был знаком. И поддержал дешевую фотку с дешевым песком И ходил по родному району, как оборванный бомж И все пытался понять, для чего, для чего, для чего, для чего, для чего ты живешь В подвале набитом стекле Ты был как человек, положенный заживо в склеп Вдруг ты понял, рядом с тобою Есть кто-то живой Он взвалил тебя на спину и потащил за собой Он тебя поднимал по разбитым ступеням наверх Он тебя поднимал из подвала под утренний снег как будто ты был сопливый пацан, а он твой отец. На его голове ты увидел терновый венец. Ты очнулся, когда ты почти что вернулся домой. Ты почувствовал в воздухе пахнет скорой весной. А потом поднимайся, отсчитывая это жизнь. Ты решил наступило время жить эту жизнь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 Раз-раз. Убрыться в этот день, зарыться в этот свет, не приглашать гостей, не трогать интернет, прозрачный черный чай, веселая печаль. Окончен долгий шторм И вот он мой причал Побыть собой в друзьях Побыть себе отцом И разглядеть себя За собственным лицом Окончить долгий спор Отбросить Героизм закончить петь про жизнь и превратиться в жизнь. Спасибо.